Здравствуйте. Продолжаем решение задачи К6 из Яблонского. Шестая часть. Мы остановились на определении углового ускорения на вычислениях. Ну, вычисления будут достаточно просты. Чтобы подставить в эту формулу значение вот этих чисел, нам надо вычислить эти числа. Эпсилон параллельно значит, равняется производной от омега. Омега у нас, напомню, извините. Вот эта формула. То есть нам надо вычислить производную от омега-1 синус полусуммы на синус половины альфа штрих. Это постоянные величины. Их можно вынести за знак производной. Это у нас омега-1 штрих. В принципе, Значение -то нам дано омега-1 всего в одной точке. Здесь имеется в виду, что омега-1 как функция от времени. Мы бы его не смогли вы... получить производную вот по этому значению, которое мы вычисляли. где оно? Вот По этому значению мы бы не смогли. Это значение в одной конкретной точке. Но у нас, в общем-то, вспоминаем, что омега-1 штрих это что? Это есть ε1. Как раз это значение и дано. И, а этот множитель мы уже как-то там вычисляли на синус альфа пополам то есть это равняется дано смотрим данные эпсилон 1 и 7 радиан секунды в квадрате видите 2 и 7 радиан секунды в квадрате проверять размерности не будем потому что это безразмерное отношение мы его тоже где-то записывали 0 966 по моему на 0 и Сокращаем по, на одну запятую. Переносим. 9,66. Это все равняется. Ну, собственно говоря, мы уже здесь приближенно округляли. но ну, Если мы это вычислим. 2,7. Умножить на 9,66. И все это делить на 5. Это равняется 5,22. То есть 5,22 радиан в секунду в квадрате. Для вычислений. А для... Ответа сойдет и 5,2 радиан в секунду в квадрате. Ну, вот мы нашли эпсилон параллельное. Ищем эпсилон перпендикулярное. Эпсилон перпендикулярно у нас по полученным выражениям. Вот оно. Произведение вот этих трех чисел. Омега, омега, 1 синус, бета, пополам. То есть, омега, омега, 1 синус, бета, пополам. Это значит, у нас равняется. Омега у нас равнялась... Чего же мы там находили-то? Вспоминаем. 2,32. Давайте запишем. 2,32. 2,32. Омега-1 у нас равнялось Данные, вот оно, 1,2 умножить на 1,2 и умножить на синус бета-пополам. Это у нас 90 пополам, то есть синус 45 градусов равняется. Ну давайте 45 градусов синус вычислим. 0,707 все то же самое. Надо же не меняется с годами. 2,32 умножить на 1 и 2 равняется 1,97. Давайте так и запишем, 1,97 примерно 1,97 радиан в секунду в квадрате. Если бы понадобилось в ответе, я бы, конечно, записывал в ответе 2,0 радиан в секунду в квадрате, но у нас это вообще проходная величина. То есть, эпсилон у нас будет равняться... Значит, эпсилон параллельно в квадрате, плюс ε перпендикулярная в квадрате. Все под корнем. Теорему Пифагора пишем. Это у нас будет равняться 5,22 в квадрате, плюс 1,97 в квадрате. Ну, давайте примерно оценим это что у нас. 5 в квадрате плюс 2 в квадрате, 25 плюс 29, корень из 24, то есть корень из 30. 29, корень из 30, где-то 5,5. Что-то такое будет. 5,6 давайте посмотрим. 5 22 в квадрате. Дальше. А, как мы это? Ну давайте записывать. 27, 25, 27, 25 плюс 1,97 в квадрате. 1,97 в квадрате. 3,88. 3, 88 это равняется я буду здесь здесь округлять конечно чему это у нас равняется 27 и 25 плюс 3 и 88 и все это у нас равняется корень квадратный чему 5 50 8558 радиан секунду в квадрате или в ответе бы я писал 5 и 6 радиан сколько у нас такой 5 и 6 радиан секунду в квадрате ну в решениях можно будет использовать и вот это значение ну вот мы закончили Пункт с определением углового ускорения. Давайте посмотрим здесь у нас. Вот определение углового ускорения. Вот используемый метод. Вот направления и модули. Вот они вычислены. Вот 5,22. У нас как 1,97. Здесь вот видите, общая 5,58. Ну, все совпадает. Один в один. Следующий пункт. Определение скорости точки тела. Определение скорости точки тела Давайте займемся теперь им Я уже говорил, вот наш рисунок, вот это наша неподвижность, ось системы координат, неподвижность аппликат, неподвижность абсцисс, на нас смотрит ось ординат, неподвижная. Вот у нас ось вращения подвижного конуса Z, вот у нас ось. Мгновенного вращения омега. То есть, вот у нас значит, наше тело. Наш конус. Вот. Это точка С. Вот у нас какая-то точка М дана. Я не знаю, где ее даже расположить. но вот Где-то здесь. 10 сантиметров и 30 см. М нулевое. Это точка М. Нам нужно определить скорость точки М. Напоминаю, что вектор вращения углового у тела направлен по мгновенной оси вращения омега. Естественно, как и всегда при вращении скорость для скорости тела и существует стандартная величина. Угловая скорость векторная умножить на радиус вектор тела. То есть в данном случае угловая скорость омега умножить на вектор ОМ. Сразу по правилам векторного произведения. Вот вектор ОМ. Это точка от начала координат. Определяем правую тройку векторов. Значит, направлен вектор ВМ. Вектор ВМ будет направлен, что по оси Y. более того, на нас, то есть параллельно направлен оси ОУ. То есть, вектор м у нас будет направлен на нас. Значит, вектор скорости точки М будет направлен на нас. Вот этот вектор. Он смотрит на нас. Направления разобрались. То есть, он перпендикулярен плоскости рисунка и летит прямо в нас этот вектор. С модулем что? Надо разобраться с модулем. Модуль будет равен значит, vm. Модуль первого множителя умножить на модуль второго умножить на синус угла между ними. Синус угла между ними это, давайте обозначим тут была буква бы точка D. Значит, это синус повторюсь, я беру синус угла между V, вектором угловой скорости омега и вектором ОМ. Вот этот угол. То есть это будет омега умножить на M умножить на синус угла на синус угла DOM. Теперь Давайте посмотрим, что мы имеем здесь Нам ни это неизвестно Ни это неизвестно Но, в общем, Нам по отдельности это не надо Значит нужно попытаться сначала определить их комбинацию Не можем ли мы вычислить ОМ это вот этот треугольник Синус угла вот этого Значит в этом треугольнике Это к сожалению у нас не прямой Значит если мы опустим перпендикуляр вот мы получим, что вот геометрический смысл вот этого произведения, этих двух чисел, это длина вот этого отрезка. Посмотрим, давайте, там он обозначен mn. Да, то есть, вот этого отрезка mn. Фактически, мне надо, чтобы определить модуль скорости точки m, что умножить омега, извиняюсь, умножить на длину mn. Как определить длину МН мы имеем ну естественно вот мы имеем вот этот угол я ясно вижу уже потому что у нас угол раствора альфа это у нас симметрично значит это у нас 180 минус альфа пополам 90 минус альфа пополам то есть я вот вижу что вот этот треугольник у нас разрешаем давайте я его отдельно выпишу чтобы мы не сильно путались в том что происходит это у нас угол раствора альфа. Соответственно, это будет у нас половина угла раствора. Далее, вот это у нас точка М. Это у нас перпендикуляр МН. То есть, вот это прямой угол. Это М, это МН, это Д, это О, это М0. Значит, вот эти углы у нас определяются из вот этого треугольника равнобедренного. Значит, эти углы, то есть угол Д и угол М0, они определяются как 180 минус альфа пополам, они равны 90 минус альфа пополам. Соответственно, значит, вот этот угол у нас будет равен, раз это прямой, это 90 минус альфа пополам, значит, этот угол у нас будет равен, что альфа пополам. Но то же самое мы могли, как углы со взаимно перпендикулярными сторонами. Вот, вот этот луч перпендикулярен этому, этот луч перпендикулярен этому. То есть, угол М равен вот этому половине угла раствора. То есть угол D, M, N равен альфа пополам. И, собственно говоря, даже может, его нам и не нужно определять. Далее, что мы знаем? М, мы можем определить, поскольку М D у нас равен что? M, 0, D минус M, 0, M. M, 0, M у нас задано. А М 0, D мы определяем из треугольника какого? ну Например, из O, M, 0, ОМ0 какая-то точка, а это центр колеса, у нас C, центр к основанию нас Из треугольника ОСМ0. Если мы определим М0С, то М0D как раз удвоенное произведение. То есть это все у нас определяется и МН сторона у нас определяется. Я Давайте закончим это решение и определим Mn таким образом. Итак, каким образом будет определить наиболее удобно? Значит, Mn мы можем определить как что? Как Md умножить на... Это что у нас будет? Противолежащий. То есть, Md у нас будет на... Синус 90 минус альфа пополам. То есть на косинус альфа пополам. А, да, у нас вот альфа пополам уже был. На косинус. То есть МН у нас будет равняться МД умножить на косинус альфа пополам. А МД мы находим вот из этой формулы. То есть удвоенное произведение М0С дает М0Д минус М0М умножить на... Закрываем квадратный, умножить на косинус альфа пополам. Это равняется, а 2 м 0 c у нас из треугольникова МС мы определяем как что? Как 2 умножить на М0О умножить на, соответственно, это противолежащий на синус альфа пополам. На синус альфа пополам. Минус М0М умножить на косинус альфа пополам. Умножить на косинус альфа пополам. То есть равняется. 2 м 0 у нас было задано. Это 30 сантиметров. Вот оно 30 сантиметров. 2 умножить на 30. 30. Умножить на синус 30 градусов минус 10 М0М умножить на косинус 30 градусов. Это равняется 60 умножить на 1 вторую 30. 60 на 30 минус 10 20. То есть 20 умножить на косинус 30. Давайте вычислим, убедимся, что он тоже не изменился. 30 градусов косинус. Вот, 0,866. И еще умножаем на... 20, 1732 умножить на 0 на 0 866 это будет равняться 1732 опять приближенно чего у нас это было это у нас была сторона MN, а мы подставляем ее вот сюда мы вычисляли все для вот этой формулы то есть получаем что модуль скорости VM Равен Омега умножить на МН. Равен Омега у нас было равно, в первом пункте мы вычисляли, где она у нас, 2 и 32. 2 и 32 умножить на 17 и 32. Везде у нас 32. И множим это на 2 и 32. Это равняется 46 и 4. 46 и 4, подождите-ка, 17, я смотрю, расходится с ответом в задачнике, умножить на 2 и 32, может я где-то зевнул, 40 и, вот видите, где-то же я зевнул, ага. 40 и 18, 40 и, а вот теперь с ответом в задачнике сходится. я напоминаю, что мы там сантиметры не превращали в метры, Поэтому сантиметров в секунду, хотя я бы, конечно, все равно записал уже 42 сантиметра в секунду, чтобы сохранить общее количество десятичных после решения с тем, что у нас было дано. Напомню, что у нас в данных были даны, ну, правда для угловых характеристик, но даны только по одной по одному знаку десятичному. Ну и вот наше решение, вот сейчас оно совпадает полностью, вот вплоть до этого 42. Видите, здесь достаточно произвольно, то пишут 42, тут то, то один знак после десятичной, то вот два знака сохраняют после десятичной. Но лучше соблюдать общее однообразие в задаче.